Привет, сегодня я покажу как написать мощный трап. Это будет быстрый и простой урок, чтобы вы смогли повторить прямо сейчас. Погнали! Начнем с темпа трапах он бывает совершенно разным начинает от 60 и заканчивая к 150 мы выберем 78 нажимаем на темп и тянем мышку вниз открываем браузер выберем наш мощный траповский кик и перетащим его в плейлист если у вас нет таких сэмплов вы можете скачать в интернете или скачать все использованные сэмплы в моем проекте по ссылке в описании а как их перенести в fl studio я быстро объясняю в этом ролике. Закинем в плейлист наш малый барабан, он же снейр. Откроем наш синквенсор, переименуем наш паттерн, выберем хай-хэт. И добавим наш head-паттерн. Сразу откроем пиано-ролл и пропишем наш head. Основная нота, где звучит оригинальный звук, находится на ноте C5. Это буква Q на клавиатуре. От нее и начнем писать. Поменяем привязку к сетке на одну третью. И поменяем курсор с карандаша на кисточку, чтобы при зажатой мышке мы могли ставить много нот сразу. Нужно изменить размер ноты так, чтобы на один такт вылезло 6 хэтов. Далее меняем сетку на одну четвертую и пропишем так называемые пробежки. Только не забудьте потом поставить сетку обратно на line. хочу, чтобы наша пробежка из хетов начинала играть только слева и плавно переходила вправо. Для этого поднимаем планку контроля, нажимаем на control и выбираем нот Pan, что означает панорама нод. Оттягиваем ноту вниз, нажимаем на нее правой мышкой и не отпуская переносим мышку в другую сторону до конца наших выделенных нот и отпускаем. Панель, чтобы не мешала, можно опустить ниже. Послушаем, что у нас получилось. Закрываем и ставим наши хэты в плейлист. Закрываем браузер, чтобы не мешал и пропишем кик. Если нужно изменяем сетку на одну четвертую или одну вторую и ставим сэмплы куда требуется. Когда нужно обрезать лишнее на сэмпле, можно просто потянуть за его край левой мышкой, но проверьте, чтобы была включена опция стрейч. Когда она включена, сэмпл будет растягиваться или сжиматься, а нам в данный момент нужно просто обрезать хвосты. Поэтому выключаем стрейч и убираем эти хвосты. Еще раз повторю, не забывайте менять привязку обратно на лайн. Дальше расставляем снейр. Для нашего грува или ритма выберем классическую расстановку на слабые доли. Вот так. Прослушаем. Теперь напишем мелодию, создаем новый паттерн, подписываем, нажимаем на плюс, открываем морфин и выбираем подходящий звук из банка пресетов. Пишем мелодию. Изменяем сетку на нон, Если нужно ровно, подправить ноту. Чтобы быстро менять привязку сетки слайна на нон и обратно, можно нажать кнопку Backspace. И добавляем в плейлист. Послушаем все вместе. Добавим на морфине драйва, чтобы стало чуть пожирнее. И приступим к басу. Создаем новый паттерн. задаем имя. Нажимаем плюс. Выбираем опять же морфин. Нажимаем на опции. И обнуляем настройки пресета. Выставляем гармонику нашего баса. Открутим сразу драйв на 75 примерно, включим хорус и уменьшим его микс на 30% и увеличим громкость на 11. Открываем piano roll и пишем бас. Тут мы поставим слайд ноту, чтобы сгладить наш бас. Нажимаем на этот треугольник, чтобы он стал черным. И ставим ноту. Открываем пиано ролл, ставим бас в плейлист и прослушаем все вместе. Добавлю в басе релиз процентов примерно на 40. Отрегулируем громкость на басе и мелодии. Открываем браузер и добавим еще пару звуков. Возьмем открытый хед хэт... и пару голосовых эффектов для панча. оставляем как нам нужно Послушаем. Немножко не то, что я хотел, меняем. Сделаем потише. И разведем голосовые эффекты в разные стороны по панораме. Один влево на 30% примерно, а другой вправо тоже на 30%. Нажимаем в плейлисте правой кнопкой мыши на зеленую точку, чтобы включить дорожка в соло, а соседнюю дорожку включим уже левой мышкой. Хочу сдвинуть этот сиплый крик чуть вправо. Выделяем, ставим одну четвертую привязку и сдвигаем на одно деление. Вот так лучше. Подкорректируем еще раз громкость и панораму. Включу наши хэты, чтобы откорректировать громкость на открытом хэте. Чтобы включить обратно все дорожки в плейлисте, нужно нажать правой кнопкой два раза на любой дорожке в этот маленький кружочек. Слушаем. Добавлю еще два кика в конце второго бара. Выбираем бас и отрежем его начало, баса не должно быть слишком много, все в пределах разумного. Создадим еще один паттерн, назовем его лид. Жмем плюс, выбираем синтезатор toxic. Ищем траповский пресет перк Piano. Поднимем ему немного драйва, 7% достаточно. И скопируем сюда нашу основную мелодию. Для этого выбираем наш паттерн Synth с основной мелодией. Кликаем в Piano Roll. Нажимаем Ctrl плюс английское A, чтобы выделить все. Потом копируем клавишами Ctrl плюс C. Закрываем и переходим на наш новый паттерн Lid. Открываем Piano Roll и нажимаем Ctrl V, чтобы вставить. Теперь нужно поднять нашу мелодию на 2 октавы вверх. Зажатым Ctrl, жмем два раза стрелку вверх. Раз, два. Готово. добавляем в наш плейлист и послушаем. Уберем чуть громкости, до 55% достаточно. Давайте немного удлиним наш трек, нажимаем в плейлисте на паттерн, чтобы его выбрать и расставляем. Чтобы не мучиться с мелкими сэмплами, выделяем их, копируем клавишами Ctrl-C и вставляем Ctrl-V. Как видите, иногда вставляется кривовато, поэтому берем и тянем до упора влево. Тогда она выровняется. И не отпуская, переносим нужное место. Убеждаемся, что все ровно. Обводим остальное, увеличим и выровняем и ставим на свое место. Продублируем наш лид. Добавим динамики в трек, удалив некоторые звуки перед началом нового бара. Послушаем. Ну что, вроде черновик нашего трепа готов, не забудьте сохранить ваш проект. В следующей серии мы добавим новый третий звук, напишем вторую версию баса для припева и добавим на него сайдчейн. Закинем пару новых звуков и правильно структурируем наш трек. Подпишись и оцени видео пальцем вверх. До скорого, пока!